доброго времени суток хочу вам показать наш турник турник мы сделали по принципу он у нас эконом плана турник служит сыну развитием спортивным он потихонечку развивается что сказать по турнику турник в принципе собран у нас из металлолома вот эта труба я ее попросил у друга Замен я ему также дал металлолома, которого он выбирал приблизительно по весу этой трубы, чтобы он был не в убыток. Трубу, если присмотреться, она маленько кривовата, но ничего страшного. Труба хорошая, толстостенная. Возможно, она использовалась под газовую. Вот эти вот профиля я на работе выбрал с металлолома. Вот эти вот кольца. Тоже трубу резал, которая валялась в металлоломе. Шпильки гнутые бы ушные использовал. Себестоимость получается недорогая. Сделано заземление на турнике. Это обязательно. Вкручен в варен болт. Прикручено к нему. Также заземление имеется и труба, и профиль. Дальше закопано. Тут через шланг и забит штырек метра полтора наверное вот такой вот алюминиевый штырек штырек использовал бывшие советские гардины над окнами вот так вот он у нас выглядит турник очень хорошо регулирует по высоте ослаблевая шпильки его можно поднимать то есть по росту моего сына его буду поднимать периодически еще такой немаловажный момент мы выкладывали эту фотографию в интернете. Очень много дебатов, таких, я не знаю, спортсмены, не спортсмены, вероятных, скорее всего, нет. И очень много негатива на него, да, что это самое, что турник под высоковольтные провода никто не ставит. Ну, вроде, да, по закону никто не ставит. Но у нас и по закону президент не выбирается больше двух сроков, так что мы считаем это нарушение. Не самым таким и большим. Тем более ко мне приезжали, выше еще у нас корзина повешена, тем более ко мне приезжали электрики, деревья опиливали. Я с ними разговаривал на эту тему, я говорю, конфликтной ситуации не будет. Они говорят, да нет, ничего такого в принципе страшного нету. Но если говорит, кто с начальников, так начальники по рабочим, Местам не ездят, они в кабинетах сидят, а нам, говорит, нет, не мешают, говорит, это да столб, можно доступ есть, это самое. Ну и второй тоже вопросик, у меня забора нету, теперь упал, я не ставлю пока. А столб стоял чуточку, вот скажем, вот даже вот за этот столб в стороне, вот где-то вот на этом месте, а вот это мой, получается, там стоял забор. Так что, в принципе-то, я не только много и нарушаю. Что касается заземления, да, у нас сделано заземление. Потому что все-таки ж правильно это самое. Закрепил-то на столб электрический, сам неоднократно. Подходил в сильный дождь. Проверял методом тыка, скажем, статики нету. Заземление. Провод сам. Столб сам занулен. Заземлен у меня еще дополнительно. Безопасность тут в норме. Ну вот, друзья, товарищи, вот такой вот у нас турничок. У нас есть еще один турничок. Мы его тоже снимем, покажем. Он уже в квартире. Для развития ребенка у нас стоит два турника. Один на даче на улице, другой в квартире. Чтобы постоянный был доступ к спорту. Продолжаем видеообзор наших самодельных турников. Это уже у нас самодельный турник второй. Он установлен у нас в квартире коридоре в проходе что из этого турника площадки площадки я на работе сварил четыре отверстия туда Это сама вставлена депеля 8 на 80 по моему даже вроде не десятка, ну либо 10 на 80 я точно уже не помню две площадки я сделал на работе шпильки приварил м16 и накрутил гайки Гайка с одной стороны она разжимает, разжимает трубу. Трубу трехчетвертную я покупал в магазине. Обошлась она мне по-моему под 400 рублей и один шов и один рез газом был бесплатен. Мне ее разрезали трехметровую пополам, а эту я уже размер укорачивал ножовкой в квартире. Внутрь шпильки вставлен шланг, чтобы не было никакой вибрации не передавалась на стенку. Труба покрашена нитроэмалью краской, в принципе достойно экономичный вариант, если так по бюджету брать вместе с электродами, то рублей где-то и вместе с краской, ну, краска соответственно осталась, рублей в 500 вышло. Вот такие вот у нас два турника для развития ребенка. Видео обзор мы заканчиваем, кому нравится ставьте лайки, Кому по душе дизлайки, ставьте дизлайки, подписывайтесь. До свидания.